с которым мы в Ростове ходили, в мотобас. не не другой. Тот -то вообще. А вы с Ростова, да? да? Вы про меня слишком много знаете. Это хорошо, Я понял, спасибо. Ну, я вообще не делал контент, он сам начал делаться. Вы только Я только видео отправлял людям, и все. И как бы, ну, в открытом доступе ну если что-нибудь сам знаю я вообще не шарю мотоцикл в нашей Валим, валим, валим, валим на раппике. Лопус мотор едет, мог подбирать тебе. С крохотым шум, трещины на пластике. Не варят, погнали, следующий смотреть уже. 4,61. 4,61. У меня центральная есть, можно попросить на центральную поставить, не сложно. Так удобнее было лазить. Это у вас какой, 14-й год, да? Нет. А, 12-й, да. Тут они на дисках маха никогда не пишут. Никогда. Там у них, насколько я помню, минималка. Четыре с половиной. Не могу ошибаться. А, нет, у них три. 3,5 минималка. Еще расход есть. У них стоки идет. Стоки 5, да, даже 4,5 здесь стоки идет. токи идет у них 5 и у них сейчас здесь сколько 440 а По буйракам катались на нем сколько он у вас лет мне год а до этого сколько владельцев у него а, получается он приехал в прошлом году с Америки он не дилерский да вот ага. а он на нем упал и сразу его продал мне я понял. Не, ну диски еще походят. Просто я не вижу. Тут вроде указаний никаких нету. Ну да, они никогда не пишут, сколько здесь минималка. Тут... А нет, что-то написано. Не, лицензия галфер, да. Так, а это у нас. Ну да, это галфер жестоковый, да, идет? Галфер идет у них. Не, не знаю, вот есть. Я не помню. А карбон-марбон выклали уже, да? А, это получается вот он как упал. Видимо, потерся, да. Да, и он как-то угу. как перелепил. Ну это как бы мотоцикл для того, чтобы падать, а не для того, чтобы красоваться. Ну... Я просто спокойно отношусь к технике, которая падает, вот такая вот техника. Потому что я считаю, если эндуро не упал, то значит он не ездил. Я вам так скажу, те, кто завонит и один раз приезжали, они на это смотрят, и селили. с учетом, да, мы видим кондиционер, который стоит, угу. и они, о, блядь, это же все пиздец, тут еще вот сколько надо вложить, я слушаю, что говорю, пластик, а Владик, я говорю, он ходил 10 тысяч. Кроссовый мотоцикл тоже на пластик поменять, потому что по поцарапано, наверное, да, то есть, ну что с людьми не так? Я просто, как даже Это же не для красоты, главное, что там бак, да, обидно самое, когда бак покоцан, это такое, <свят> чисто обидно, но как бы оно на скорость не влияет абсолютно, и на подвеску тоже. Поэтому я к этому спокойно отношусь, антифриз есть, диски норм, а, колодки половинка точно есть. Так. Здесь в колодке еще, ну, треть точно есть, а в задней еще, конечно, почистил бы суппорта по-хорошему. Резинки не рассохлись, там, наверное, надо будет смазать по-хорошему. АБСная версия, да? Так, а на этой стороне абс где? Вот он есть. Мне ну, он нравится. Да. Нравится? Не, я до этого просто ездил без абс на мультиках. Ну что, прям реально, не, ну как бы на грунте, да, абс прикольная Ты, тема. Я на самом деле по грунту-то, на и не ездил. Я как бы вот до Тамбова, до Белоруссии, то есть, как бы... Ну всё равно грунтами же ходили. По асфальтам. Ну вдоль хотя бы. Ну по обочине там это... Когда, проект, когда, 2, да. Метра Понятно. вам нужен турист какой-нибудь, да? Короче, мне просто не нравится АБС, то есть там, где я должен тормозить уже, вон вот это, вот эти рыбки. Угу. И, а, АБС не понравился, я посмотр... да, неправильно да, понял. Мне не понравилось. Угу. То есть я, грубо говоря, если еду без АБС, я знаю, ну, условно говоря, там через 10 метров я останавливаюсь. Я, я как бы жму примерно на Ну вещи. понятно, да. А тут ты жмешь и. Я вообще не понимаю, люди гоняют за АБС, я говорю, зачем он вам нужен, если вы тормозить не умеете. научитесь сначала тормозить без АБС, я говорю, как мы раньше ездили на Явах и Жаках, какие тормоза, там вообще их никогда не было. Там двигателем тормозить нельзя, там двухтактный мотор, как вы вообще собираетесь. Ну вот, АБС, это же круто, я говорю, да, давайте, ACP, антипробуксовка, все дела. Кофры есть у вас под него? Да, боковые лазы". А задний не отдаете? А заднего нет, есть пластиковый. Вот, вот, это. Да, нет, это, да, это вот чужой, это. да не важно. А газгаз а -газ не продается? Нет, я просто мне кто-то недавно просил посмотреть, я, говорю, я в них не шарю ничего. Поэтому как бы я отказался, посмотрю, ГАЗ-ГАЗ стоит. А что там шарить? Мотор старый хондовский, потом он был бетаский, теперь он газгазовский. Ну понятно, просто я-то, знаете, как если не знаешь мотор, то хрена тут умное лицо строить. КТМ еще куда не шло, апреля, понятно. А вот газ-газ что-то как-то я даже не знаю. Так, ну так-то вроде... А, кстати, документы можно возглянуть, да? Будьте любезны. Тут такие вот пластиковые моменты. Это ж, ну да, это просто пластик. Клейка. там видимо этот ремонт да ну, я думаю, Или... да там что -то... а ну ты же вы не скрывали не смотрели что-то я, ну, я не, же, не, не я просто я понимаю я подходил подуморочиться а ну, все едет все нормально более ну, нет, нет, да. вид, думать есть, вид, думать, есть птс ну, к Или фото хотя бы Бля, будьте любезны Светы. потому что у меня ну, птс как бы ну что я, я не вижу понял. там информация только для гайцов что он стоит на вас на учете я этому верю вполне Угу. А он со стеклом с таким и пришел, да, с ну, мрачно. Вот да, вот То есть он вот вот все, вот больше ничего там не делали, да? Есть еще пульт от туманок. Они на, здесь, короче, на руле никак не включаются, не выключаются. Вы имеете в виду вот, вот эти? Да, они, угу. там, у них есть несколько режимов, он там моргает. Херает, а, ну херает. понятно. Как... В одном режиме вот он всегда. Все как, все как китайцы любят, я понял. Я бы не сказал, что они на самом деле китайцы. Ну они да, они такие хорошие, ну, а я того, к тому, что. Реально, я... Китайцы просто любят, чтобы, знаете, переключаешь, они моргают, тише, громче, там и так далее. Я имею в виду, сам блок такой вот, своеобразный. Ну так, смотрю, рама вроде целочка, отбойники целые. Мотор не вроде так не скрывался. А сколько у него пробег? 60, наверное, да? Нет, там 47-45. Резинка не рассохшаяся. Угу. Два ключа? Да, да, Он американец, да? Угу. без хисовый. Ну, в смысле, ХИСов без иммобилазера. Да, так, а можно вас попросить тогда повернуть другую ключ? Ключ поверните, пожалуйста. У него будет этот датчик или нет? А, типа это. Да-да-да, да, менюшка. Я честно, не знаю, здесь работает или нет. У меня только на R1 был Там это вот работает. Есть, а, Диак, да, есть. Ну... Так. 14,99 есть, 100, 104, это не туда я полез, это у нас получается ошибок 6, 6 ошибок, 14, 22, 30, скорее всего, да, и 41, да, так я так подумал, а что это такое? 42, не помню, что это, 60, а, падение зафиксировано, ошибка а, вакуумного датчика, потом а, 30, я не помню, это совпадение падение, да, 40, 41 это ошибка ошибка а, заслонки, или как он, или, или, или не помню, или заслонки, или а, как же называется-то, ну, ладно, не суть, короче. Так, можно, да, а, документа нету, да, у вас? я нет, понял. Я понял. Сейчас двигатель сфотографирую, чтобы потом, если что были, не было вопросов, сразу проверить. Вот чик, так, мотор сфоткал, так, номер ВИН, номер ВИН, где-то я табличку здесь видел, недалеко, вот она, американская табличка, наклейка. А на раме нет, Да вот она, не, на раме там просто а. неудобно, чик сразу, вилка вроде не течет. Диски не хрустят. Включили, Диски вроде не хрустят. Ничего не крутилось. Здесь немножко коска есть такая. Ну это, блин, такое себе. И у нас резина уже хочет, наверно поменяться. Да? Подогрев ручек, смотрю, стоит, да? Так, резина 15-го года, но ну, в принципе еще можно ее, её... ну а нет, вот здесь уже да, вот здесь уже грязня закончилась. А да, грязня закончилась уже. А тут еще стоит, получается второй, да? Анакид 3, да, стоит уже. Сейчас же вы не видели новая вышла, Анакид Венчер. Вообще огонь резина, она такая же, как Анакид 2, только там ну, прям вырезается очень круто. Ну кстати, резина такая мягенькая. Ну Митас, да, я слышал, но ну, просто, мягкий как бы, Митас, оно, оно просто, оно именно по хорошим говнам, а вот именно 50 на 50, вот такая резина, она прям поинтереснее, там шашки большие тоже. И прикол в том, что вот, чем Митас хуже, то что он, он мягкий, классный, но два года. Год-два, если он умирает. То есть, как бы, это, если, например, вы на дальнях собираетесь, вы поставили Митас, и не жалко, убили его за одну поездку. Вот, а так, если там изредка катаются люди, то Мишка, конечно, поинтереснее, но она чуть подороже. Японезия, кой-то, все как мы любим. Стэнли оригинал. Кстати, один раз видел Тенли написано. Не Стэнли, а Тенли. Китайские повороты. Почти ориентиру. Ну, типа того, да. Так, грипсы подогрев Оксфорд стоит неплохой. Этот, эти оригинальные зеркала. Здесь тоже оригинальное зеркало стоит. Здесь вот этот вот вечная проблема. Цепляется. Это вообще квадроцик... Они как квадроциклетные, потому что я видел мотоциклетную немножко да по-другому АТВ, да, может быть Хотя про тейф. АТВ, ну да, наверное Хотя я не помню, чтобы у АТВ был переменного сечения, ну хрен знает На 27, на 22, ну хрен знает У кого-то по АТВ что будет Ты конечно можешь сказать, вы грузики не оригинал, там вот это все, ну что, идиоты, что ли. А мы так. А так можно было, да? Можно попросить до сидушку открыть? А, ну, похоже, не готовить. Ну да, просто. Приподооткрыть. Вот мне нравится у них рамы, пустышки такие, без всякого пластика, без ничего. Минимально все. Блять, как вот засумать это у меня есть такой нет не такой знаешь у меня пятерка там четверка да да ага Я пятерка у меня воду видимо не тот вам запихнули так а у вас получается а, а кум же находится у него под баком да нет так ум вот он с той стороны какая-то детская а точно а то зачем мы откручиваем нам не надо откручивать ну, что? давайте уже открутим о чем мы а? там я увидим? Так, я туда замерю пока аккумулятор. Приятно, когда приезжаешь людям, они уже знают, что, что, что от них приезжий дядя требует. Я как бы ничего не, от кого не скрываю. Ну, знаете, разные да. люди есть. Вот это да! Вот это да, кстати. Это больно. А, опять... Это больно, она просто отстрелила. Да, это, это больно реально. Так, ну, кстати, аккумулятор живчик достаточно, 13.1, сейчас заведем, посмотрим просадку его. А сейчас самое коррешное выназим, да, не Ну, значит, видимо, это кто у нас? Какой-то, какой-то... А, это бытая, это хорошая батарея, кстати. Она, ну, поэтому, очень тяжело. Да. Это ж типа оригинал ставили на нее, ну, так такой же бытешный, если не ошибаюсь. Они достаточно недешевые, эти аккумуляторы. Как рука. Решили закрутить обратно? Ну, я а, поправили, я понял, да, да, да. Поправили просто, смотри, начали откручивать. Тут вроде ничего не крутилось такого жесткого. Мотор тоже вроде особо не разбирался. Даже сцепление, походу, нет, сцепление открывали, что-то, видимо, там... Так, кидайте. Грани не слизаны. Так, ну что, можно будет завести его, да? Хорошо, спасибо. Сейчас я пока масло понюхаю я люблю от 3000 посмотрим а вот. нет кстати маслом не воняет бензином масло не воняет отлично так смотрим теперь что у нас получается сидушка оригиналь как мы любим не перешито никаких там перешивок не было для чего этот шестигранник если Он не подходит интересно так можно ключи да, попросить у вас ключей два вы говорите да, да, да, да. Угу. сами делали второй не было с америки никак... обычно приходит один на ну, большинство случаев ну, повезло а ну вы же получается второй владелец да, да. Ага. так здесь у нас что получается 12,8 смотрим просадку заводим Нормальный аккумулятор живший прям Аккумулятор живший Я, наверное, ошибки сбросил сразу С вашего позволения, да? Что, что... Ошибки сбросим, давайте а, еще да, раз да, Сделайте, да. пожалуйста, этот ключик поверните, пожалуйста Сейчас ошибки сброшу, чтобы еще раз они если вылезут Но ну, они обычно вылазят, когда его там фильтр меняют, там какие-то датчики отключают Поэтому они начинают вылазить Я чуть не помню, что тут вообще надо как бы отключать, когда меняют фильтр так. 6 ошибок, я их сейчас отгоняю все, ошибок нет Отправил. Отправил. ошибок нет так, у нас получается не помню какой, 42 40 нет, да 50, это у нас сейчас будет насос, насос работает 37, это да 51, вентилятор вентилятор это у нас головной свет да, головной свет работает Это у нас Не помню что 57, на всех мотоциклах по-разному Это ошибки 61, 63 70, так, сейчас у нас 118 4, 5, А, он заводился Только что Так, дальше 7, 6, а вот 11 вольт Нет, это не тот. Оф он датчик подножки датчик подножки есть, и передачи есть. Все, вопросов нет, заводим. Еще раз смотрим 12-7, просадка до минус девяти, да тоже плохо. Так, передачи. тысяч 45, 45 километров Кстати, прикольно открывают. Я бы на нем показал А, кстати, здесь есть вот такая ржавшинка небольшая Видимо, отпадение, что здесь это было Вот оно, отпадение на одному на лицо Здесь должен быть кусок пластик, То есть пластика кусок еще должен быть, да? А слайдер не было, да, его? Такого, я как вот взял. здесь. Но вот там не было. А, там, там не а, здесь сделано из того, что есть радиатор. А. А вот здесь, правда, это не он? Вот это вот. Я не хочу он, Ну он вот, вот здесь, будет, я, я понял, здесь был. просто должна быть такая вот фигня, тоже перемычка. А я понял. Я просто на других ходить аналогично, здесь не, не видел смайдера. На, то на радиатор? Я, я понял. Тут то аккумулятор тоже будет защитой должна быть. Там небольшой Если такой. такой. Небольшой. Ну, может быть, он и является, но я просто что -то помню, здесь тоже что-то должно быть. Я уже не помню, давно это было. Так, ну здесь ничего не протерто на удивление. Обычно при больших пробегах вот от этих резинок все протирается к Поэтому тут в принципе все такое нормальное состояние. Так, моды. Мод Т, мод S. BB, поворотник в левый, поворотник в правый. Ближний дальний. Ближний дальний Работают так, это пульт. А где, вы говорите, пульт отдельный, да, от этих? от? А, э... ну, дом лежит. Да а, я, я понял. Хорош, потому что они горят все время обычно. Я то есть, понял, понял. только А, я понял. Ты, ты в кармане, если что, раз, переключили, да? Ну, я просто не бегаю поэтому... Я понял, понял. Он Он на батарейке, на, на отдельном? Да. Тормозуху прокачать по-хорошему. Да, тормозуха уже такая себе. темненькая. я бы прокачал тормозуху получается тормозу даже надо долить вот мало да, короче мотоцикл надо обслужить резину под замену желательно обе колеса вообще в идеале да? колодки в принципе в норме задние посмотреть надо более детально посмотреть почистить суппорта и посмазывать все вот эти моменты то бишь высокотемпературную смазку здесь на передке тоже помыть суппорта, прокачать тормозуху, поменять масло. А, ну, обслуживать мотоцикл, поменять антифриз, тормозуху, что еще. А редуктор, соответственно, посмотреть масло тоже поменять бы по-хорошему. И, может быть, даже посмотреть клапана. Меняли, да, редукторы? редукторе? А, ну, и можно... Понял, потому что там они капризные, пипец. Вот, ну и так, в принципе, боевой товарищ с кофрами. Сколько цена у него? А, вы где А, я не помню. На вторую, наверное, не помню. Какая вообще цена у меня? На вторую пятихатка стоит, наверное, 470. А, нет, видимо, да, потому что пятихатка нет. Так, 450, вы, получается, вы продаете, да, вместе со всеми да. делами. После того, как я сейчас наговорил, сколько готовы ценик? Часималище каких на бензин. 420? Вы, у вас на бензин 30-ка? Ну, да как бы... смотря куда ехать, до Байкала еще дороже. Да, до дома, пятерка. Я понял. Не, ну реально, сколько готовы ценик? Пятерку скинул. А, резина хотя бы. Ну, хотя бы два десятка. Не, ну не хорошо, вам, не хорошо, нам Хорошо, пускай за десятки Окей, okay, хорошо, я вам это сообщу Получается цена 430, да? 440 440, хорошо, добро Спасибо, я вам это сообщу информацию Вам отзвонимся Я думаю, скорее всего, мы его заберем Спасибо Приехали мы вот с этой девочкой на каршеринге Ехали, наверное, 2,5 часа, если не 3 По пробкам Хотели успеть сюда к 6, хотя бы, к 7 Да, уже полдевятого как бы Сейчас подойдет владелец данного мотоцикла, мы на него сядем и поедем. Кстати, данный владелец, он подписан на наш канал, и прикольно то, что он думал, что говорит, жалко, говорит, вы не сняли видосик по поводу этого мотоцикла, какие могут быть мотоциклы царапнутые, но живые. Да? Я говорю, так я вот снял материал для вас. Он говорит, а я думал вы с камерами приходите. Я говорю, так вот же камеры я на телефон все снимаю. Говорю, да ладно, я говорю, да. У нас вот так вот все спонтанно, никаких постановок, ничего нет, о чем вы, вы думают очень многие, что у нас постоянно постанова судя по всему уже по звуку он едет ладно, сейчас будем забирать мотоцикл вешаем на грудь камеры и прям по дождливой Москве погода хорошая, примерно плюс 25 ну сыроватенько, все, погнали сидим, ждем, перевели деньги короче, со Сбера на Альфу и как бы сам покупатель не мог перевести деньги на Сбер со Сбера на Альфу перевел нам на Сбер, мы со Сбера перевели деньги на Альфу, сидим ждем уже полчаса Вау! вот, Минут 30 точно Комаров сидим кормим. Альфа не отвечает У покуп продавца Комаров кормим да. И вот он собственно красавчик Уже около дома продавца В ожидании чуда, когда на нем поедем Вы Представляете, мы сидим уже 35 минут Реальных 35 минут Деньги банк так и не переслал Причем приколюха такая Что автоответчик говорит Что может до трех суток Ты готова сидеть трое суток? Мы, мы не готовы сидеть трое суток, и продавец предлагает э, такой вариант, так как он нас знает, говорит, давайте вы поедете, а мы потом, ну, я вас все равно найду. Вы на канале Глобус я вас все равно найду. Я вас смотрел еще с тех пор, как у вас было 3000 подписчиков, это прикольно. Короче говоря, нас сейчас хотят отправить, под честное слово, я не против. Ты против, нет? не Бумажки о том, что деньги переведены. Хотите, я вас на камеру сниму, хотите, не хотите, не знаю. А? Да толк от этого. Чего еще раз? Я говорю, толк от этого. А, ну просто, я, я так, как... для, для людей, чтобы было видно. Ну, все, короче, по, сейчас, наверное, поедем. Так, ну что, друзья, смотрите, время у нас, э, время у нас 22.03. Мы уже прождали хрен знает сколько. Вот. Сегодня у нас, э, какой там у нас идет? Шест... 18.06. Прождали уже больше... 40 минут, наверное, денег все нет, нас отправляют, говорят, в добрый путь, вот, короче, все, заводимся и начинаем ехать, поехали. Ты, может, кофр закроешь? Не? А что закрывать? Ну вот, захлопнуло, и все. Не закроется? А, твою мать, а! И, на, закрой, я просто не вижу. Я же не видно оттуда. Я думал, он захлопывается. Спасибо. Все, всех благ. Как денежка придется общите, ладно. Да, ну, что, передачи, что ли? Нет. Что-то мне как с этими кофрами как-то очкливо, пипец мотоциклетный пешеход Ну это как я у меня своего мотоцикла нет на срок, когда кататься на чужих? я на чужих и катаюсь а, а? Как доктора, и... хорошо да. я думал развернуться Ну сейчас сейчас я развернусь инка сядет и поедем Окрышка грязненькая. Привет семье, удачи, звоните, пишите. Да, вот такие вот бывают честные люди, да? Я да я тоже переживаю, ну а что? Я думаю, в любом случае, если деньги вернутся, то есть ты же обратно отправишь, да и все. А? Они не могут ну понял. Такие большие, широкие. Я документы к себе в сумку положил. Да. Ну что, друзья, едем на таком огромном большом мотоцикле. Время, короче, пипец. Мы тут, мы получается выехали к нему. Было, наверное, часов а, 5, наверное. Мы часов где-то полпятого или в 5 выехали. Вот сейчас только заканчиваем. Почему такие мотоциклы не пользуются популярностью у мотоциклистов? Потому что это не четкий мотоцикл, наверное, потому что это все-таки турендура, потому что он выглядит не так круто, как, наверное, спорты. Ну, я вам скажу, что вот я сейчас буду ехать, и я просто больше чем уверен, что меня заметят, потому что я большой, высокий, а, широкий, объемный, не знаю, с кофрами. И еще такой с тяжелым звуком. А так можно мне мигалки тоже поставить? Я хочу такие мигалки. Напишите в комментариях, сколько бы вы готовы были заплатить за мигалки, которые вы можете ставить себе везде. Просто вот цену назовите, я бы купил бы такие мигалки там за такие-то деньги, чтобы можно было их поставить и кататься везде. Ух, какая прыть у мотоцикла. Прям весь-то уверенно так набирает. М -м. Причем вот на низах это очень а, кайфово, а, когда на низах вот мотоцикл работает и очень круто. На буйра, как на ямках, на медленных скоростях, чтобы снизу подтянул. Вот для этого нужны низа. Сейчас доедем, спросим у Инны, как она себя чувствует, как на заднем сидении. Кстати, вот мне он моку хорошо поддувает. Теплым воздухом. Ямки он проглатывает. Просто немножко покачиваюсь. Я вообще не чувствую, что там какие-то рытвины острые а, ямки там или моста просто вот качаюсь как на волна самый большой косяк то что мы голиком мы едем в маечках, потому что мы выехали в 5 жара была дикая вот. была дичайшая жара и мы как бы и не хотели париться в куртках типа нафиг надо Нафиг надо в куртках париться, поэтому мы решили поехать Галюком. Я говорю, Ина, давай куртки оденем. Да не, зачем париться. Ну да, пока мы доехали, мы охренели по мелочи. Это мотоцикле, надо будет поменять резину, потому что заднее колесо уже подстертое, и мне приходится к рулежке с ним бороться. То есть он прям такой, не очень рулящийся. Пока заднее колесо стоптанное. Если у вас заднее колесо стоптанное, значит... У вас и рулежка происходит очень туго. Я бы на этом мотоцикле, конечно, обслужил бы и на Байкал куда нибудь сзади кофр бы поставил. Мину бы посадил. Привязал бы кофр, чтобы она спокойно спала. И пилил бы. Но я уже, видимо, постарел. Или повзрослел, или поумнел. У меня уже не кайф на мотоцикле ездить на дальней. Мне кайф, на машине сел, все, на моде кайф куда-нибудь поехать, по лесам погонять, да, там, по выракам, что-нибудь такое, либо по пробке, то есть им нужен мотоцикл, чтобы по пробке ездить, а вот так, чтобы на дальняку, куда, -то. ну, блин, это вообще, по ходу дела, я уже все, старость, хрифтун. Сегодня видели всяких разных мотоциклистов по озерам. Видите, меня видят, потому что включают поворотники. Вот, даже угодно. уже потерял какую-то романтику и эйфорию от мотоцикла потому что по пробкам ты таскаешься туда-сюда вот это без вот, вот вот, пипец конечно ты доезжаешь быстрее но нервов от этого жара постоянно вот это все <coughs> просто мы сегодня что-то сильное обсуждали а говорит о а с кем соревноваться с кем кому что доказывать у Инны были пробитые баки, она с ними ездила. У меня был пробитый бак, мы с ним, я с ним ездил. Я Инна, Инна ездила на мотоцикле, который я по факту собрал из кусков. Я не знаю, там конструктор какой-то реально был. Потому что она притащила мне конструктор, говорит, собирает. Это был Honda Rebel 125. Сегодня мы ехали в пробке, застряли в очень жесткой И мы реально ехали 20 км в час, там 10 км в час Катились 3 км в час И реально я понимаю, что, блин, как можно Как бы сейчас едешь и думаешь, как можно ехать 60 Тут никого ж нет, эстакада, мозг и так далее А в пробке, когда едешь 10 км в час, это, конечно, хочется ехать 60 Кстати, у кого какие камеры, интересно, кто использует какие видеокамеры, как для видеорегистратора или что-то еще такое, напишите в комментариях. А, тут как бы всегда вечный спор, что лучше GoPro, Sony, там еще какие-то видеокамеры, китайские видеокамеры, вечные споры, какие-то там, а, какие-то там 4 к лучше, что 4 к или Full HD Вечные споры там о стабилизации Зачем Сейчас я считаю стабилизация дошла до такого уровня что уже скоро будем ездить Блять Скоро будем ездить а, С такой стабилизации что она вообще будет не шелохнуться Будем просто ехать на каком-то экшене А она будет плавненько нежная спокойно Но это тоже не прикольно Понятно даже Тогда зачем Экшн-камера вот Между машин я не хочу Сейчас проходить Потому что у меня кофры висят по ширине руля, можете себе представить, по ширине руля, вот так это выводит, десятков сзади. И это как-то, блин, между машин что-то мне не улыбается. Доцепить кого-нибудь не дай я же даже не почувствую, что грохот стоит от мотора. будет вот, а как будто скрылся с места ДТП. Вторую камеру вешать не стал. Думаю, в принципе, идут информации достаточно. Вот. Все равно видосик такой коротенький будет. Как я уже говорил, что данный продавец думал, что мы приезжаем на видео осмотры какие-нибудь там. С операторами, с камерами, какими-то видеокамерами и тому подобное. Я ему сказал, зачем. Снимаем все на телефон. Он был удивлен. Если он сейчас смотрит этот ролик, пускай подтвердит в комментариях. Так, походу, думают все. все мы там приезжаем. Звук, свет, постанова. Нет. А, когда снимают новости... Не готовят ни звук, ни свет практически. Все снимают в полевых условиях. Так скажем, репортажный режим. Вот. То же самое, в принципе, и у нас. В нашем случае. Репортажка. Да, мы берем с собой микрофон. Да, мы берем с собой какую-то камеру, может быть. А, да, мы берем там с собой что-то такое. Ну, то есть, Но ну, это уже прикручено, так скажем, в камере, уже готово. Просто включаем и погнали. Потом это уже начинается монтаж сведения звука с, с, с картинкой там, и тому подобное. Сейчас у меня просто воткнут воркут микрофон в эту камеру, которая висит у меня на морде. И ничего сводить не надо. удобно визировать что происходит я этот пультик с собой практически не беру только если там куда-то там если куда-нибудь там под водой там поплавать или еще что-нибудь я так попробовал один раз и все не под водой а мы катались на чем-то водных и мотоцикла гидроциклы Как часто говорите спасибо водителям я вот сегодня был водителем пропустил несколько десятков если не сотню мотоциклов и я вам скажу что ни один не махнул спасибо. Но аппарат, конечно, такой, он чудес не показывает, но он едет, Это чистый такой турист, может быть, даже с элементами эндуро-туриста, конечно. Подвески, все дела, но... Пипец, вы видели сейчас, что было, да? Же мотоциклист сам виноват он подлез под него по большому счету ну, а сейчас что-то будет исполнять наверное нет? Вот тут хотя бы поворотник выключил спиди гонщик вот такие вот бывают казосные моменты я просто специально подъехал чтобы заснять будет что-нибудь Бежу, хочу кого там это, сюда идти. Сейчас тебе все объясню. Аппарат, конечно, не чудесный. Аппарат для не для паркетности, для буераков. Но, честно скажу, может он и неплох, но. Я не знаю почему, но мне почему-то версус 650 и больше по душе. Этот, конечно, пободрее, поинтереснее. У него 1200, это XT-1200, для тех, кто не понял. XT-1200 Yamaha. Вот. Но я вам скажу, что мне почему-то версус, почему-то вот как-то, то ли он полегче, потому что, то ли я не знаю, то ли он поудобнее, по комфортнее. Этот более такой квадратный, более такой... Топорно сделан, да, то есть для того, чтобы ездить, падать и не, и не бояться. Версус он более такой Не внедорожный менее внедорожный. Вот. Но как-то вот по настроению мне почему-то кала больше нравится в этом плане. Я бы с удовольствием прокатился еще на версусе литрово. Но Versus-литровый, на мой взгляд, это чистой воды турист. Это не спорт-турист, это чистой воды турист. То есть это типа Z1000, но с элементами а, небольшого, ну побольше ходов подвески. То есть это где-то, может быть, заехать можно недалеко, не глубоко где-то по сухому грунту. Вот это интересно, конечно. Но не по буеракам, как его позиционируют, как тур эндуро, потому что если где-нибудь вы с Z1000, если вы где-нибудь с литровый уроните я думаю, что поднять 4 мотор на скользком где-нибудь грунте, где-нибудь там где стоять невозможно уже не говоря уже что поднимать его я думаю, эндуристы, которые знают, что такое грязь, они меня поймут так вот, поднять его там будет крайне проблематично в одного когда у вас из подмог выскальзывает земля стоять не можете когда из-под колес выскальзывает земля то есть такое себе тоже вот это чисто турист то есть. меня очень улыбает когда а, либо наши дилеры либо завод заводчане а, делают мотоциклы и говорят что вот это вот вот вот он, турист это вот спорт турист это и дура это вот это это вот это а по факту получается, блин, нет То есть э, Типа из, из э, По принципу я художник, я так вижу Ну окей Ну это такая тарахтелка Мне она уже не нравится Кстати, вот касаемо такого мотора Двухцилиндрового рядника да, вот Мне Versus, я же говорил, нравится больше Да, он снизу хавает хорошо вот, Но мне, например, нравится больше Версус, да, либо ТДМ. ТДМ 900 он, на мой взгляд, поинтереснее. Это какой-то тяжело работает, грузно. Грузный мотор. Не грустный, а грузный. -ху -ху. Навигатор рассказывает, там камера на полос. Еще бы их с него номера снять, было вообще огонь. Мотор нормальный, мотоцикл едет. Не, ров, не, не кривой, ровненький. Вина мне там сзади сжимает. Ноги. Так, ты голда или что? Или электричка? Поедем за ней в закол. Я хоть на этой камере могу наблюдать, что еще камера не выключилась. А то я последний раз ехал. Я там что-то вещал, рассказывал, но у меня она рубанулась и все. Это то было обидно. скорость 100 120 комфортная скорость там, в принципе как у любого не спортивного мотоцикла вентиляшка ну такое блин такое то есть руки обдувает хорошо на нем да, на нем надо куда-нибудь там по щебенке на Байкал куда-нибудь по сухим грунтам по городу на нем реально скучно. Может быть просто я скучный. А может быть я в нем ничего не понимаю. Я вообще в мотоциклах не шарю. Я просто их покупаю людям, смотрю на мотоциклы, покупаю, осматриваю и отправляю. А за этим мотоциклом прям приеду. Здравствуй. Расту, просто. Мои земляки приедут. Я, кстати, такой же мотоцикл приобретал для старшего брата. То есть, получается, купил сейчас Серафим, а до этого в 2014 наверное, году, не буду брать, ну, не в 2015, в 2014 году, наверное, кажется, купили, а тоже также же осматривали такой же мотоцикл. Он был, он был наверное, пару лет он был в Или год. Мы его посмотрели в 2014 году, и он за ним, кажется, сам приезжал. Или я его отправлял уже. А он сам приехал. И за этим мотоциклом тоже приедет его брат. Либо сам Женька приедет, кто знает. Но это я уже видео снимать не буду, мы даже не будем обслуживать. Он не хочет его обслуживать. Я сам приеду, сам заберу, резина уже есть. Уже там все купили, масла фильтра Но я так понял, что у него есть такой же мотоцикл То у него там уже в комплекте все лежит У них получается будет два брата акробата И будет, который кататься на одной только такой же на одинаковый кель. Ну окей, окей, что? Это как-то камера криво стоит, да? Вот так вот прям Вот так, вот так как-то криво А, тут горизонт там мелочь завалила а, а. идеально же нельзя приподвесить камеру абсолютно идеально ну что, мы почти приехали вещать это особо и нечего заехали быстрее намного чем туда уже рассосались время уже около 11 Но, так сказать доехали меньше чем за полчаса тормоза задний кстати шикарный вообще вот я на задний нажимаю Передох вообще не трогаем. Это безнежность. А так можно было? Лучше я через МКАД поехал Что-то я аккуратно. Да, да Что-то я очкую с кофрами ездить вот так Спасибо Нет, тормоза у Ямахи шикарные Тормоза у Ямахи самые лучшие! На мой взгляд, на каком бы мотоцикле я не ездил, будет это R6, будь это а, Star какой-нибудь там, будь это, а, вот, не знаю, ТДМ, да все что угодно, то тормоза у нее, не знаю, у нее прям самые лучшие тормоза. прямо они очень информативные, они очень хорошо отзывчивые, они понятные, они внятные, не то что бывает, как ватные, вот на них нажимаешь, а она вообще либо где-то в конце схватывает, либо в середине либо вообще непонятно где, то есть вот, вот, тормоза у Ямахи вот блин, всем остальным поучиться, да? да? Тормоза у Ямахи самые кайфовые. Так, я не полезу, потому что у нас кофры широкие вот такие, да. вот. я сам с собой. Мы в, в шортиках, в маечках по летнему, по летнему. Нагрелись, вентилятор включился. Там, кстати, надо будет ему антифриза подлить. Я, короче, тут как лошара, да? На меня смотрите. Ага, не может в межнуряде проехать? Ага, лошара, А пошло оно все. Если без кофров, я бы, конечно же, поехал. А с кофрами нафиг. Я сейчас зацеплю какой-нибудь бампер и даже не пойму, что я его цепанул. Ч так кто это? А, там ремонт дороги. Меня <смех> нога застряла где-то там Вот видите? Что? А? Да. В шортиках в шортиках в кедах давайте расскажите нам какие мы плохие что мы подаем плохой пример да я знаю я знаю что мы подаем плохой пример тут еще подогрев ручек есть проверим его давайте на все Вентилятор масла еще пипец. трип, семь тысяч. градуса. Вот хотел, кстати, сейчас поехать между белым и серым, думал, что белый будет поворачивать, но на самом деле. Я правильно сделал, что этого не сделал. Вот так надо, да, вот так вот, вот четкий пацан. Вот это я понимаю, умничка. Эй, вообще такой. А мы как лохи едем. 64. Вообще отстойные. Как можно вообще? Обалдел, что ли, если в тебя не вошел Вот, я же говорю, вот это вот кочки вот вообще пофиг Вот он, он глотает их ум, ум, ум. Все, и нет кочки Мы едем просто как на, не знаю, как на этом как На каком-нибудь катере, наверное, либо на большом каком-нибудь лагере Которые просто вот по волнам. турдыры дыр и все. Кстати, вот этот хороший аппарат. Вот такие вот аппараты для людей высокого роста. У тех, у кого метр восемьдесят пять плюс. И им не кайфово сидеть, как креветка. А, очень часто спрашивают, что себе взять а, для удобства, для комфорта. А почему нет? Берите себе максимально высокие мотоциклы. И все. Будет вам счастье. То есть я вот на нем сижу. Я вот сейчас, смотрите, ногу поставлю. Посмотрите, вот я сижу, вот я вот, сижу. Вот ногу поставил почти прямо. Вот, видите, вот у меня у меня метр, э, рост 1,92 м. Я на нем сижу, я не чувствую себя ущемленным, ущербным. Я на нем сижу вполне комфортно, вот у меня руки, вот у меня вот руль широкий, то есть у меня широкие плечи, да, вот я положил руки, все, и спокойно себе еду. То есть те, кому не нравятся чоперы, вот на таком мотоцикле не вот так вот ноги, да, а просто взяли и убрали их под себя. И здесь максимальная городская посадка. Плюс ко всему здесь еще нога идет у вас, и когда стоит, она чуть-чуть больше, чем чуть меньше, чем 90 градусов, то есть ну, пускай 80 градусов у вас изгиб ноги. И вполне удобно, вы сидите вот так вот, ноги поставили, прямо, не скрючены, ничего. Ни спина не болит, ничего. Сзади посадили какую-нибудь красивую телогрейку. Спину к ней прижали и на нее облокотились, а она сидит, облокотившись на какой-нибудь кофер, Кайфово же, ну. Я на этом мотоцикле чудес показывать не буду, потому что, во-первых, впереди светофор. Во-вторых, у нас еще мотоцикл. Она номерами, с номерами, на номерах. Ну и что, ты меня обогнал, да, обошел меня. Вот сейчас меня эта камера поймала. Же, что там есть камера и сейчас наверное штраф придет на этот мотоцикл а, ха, ха на эту камеру уже попадался неоднократно хотел таксиста сделать не порвал фу на шара е -е. есть прикольный крутящий момент но очень грузно работает мотор ну, в принципе как и должен работать двухцилиндровый рядный мотор с объемом 1200 вы хотите, чтобы он работал, шелестил как себе 400? Нет. Такого не будет. Так, ты мне в кофр не заедь. Сейчас интересно, как мы будем проезжать мимо Шлагбаума. Кстати, те, кто не знает, где наш сервис, вот Спортхит. Мы же переехали. Для тех, кто не знает, где наш сервис, сейчас увидят. Мы будем сейчас вокруг Шлагбаума, с этими кофрами, мучиться, мучиться, мучиться. А, нет, хотя в принципе пройдем. Главное пройти вот здесь. И... Что-то я... Очканул больше. Места там достаточно. Ой, надо же чем-то поговорить. А поговорить... Лучше плавать по волнам, чем биться головой о скалы. Это как про женщин, так и про этот мотоцикл. Здесь плавать по волнам. Трам-бам-бам. Вот, в принципе, мы и приехали. Спортхит сзади нас. Я не Чего? Я не согласен. С чем? Я не согласен на такой маленький маршрут. Поехали... А тебе понравилось? Да. Удобно? Вот прям не согласна возвращаться и оставлять. Поехали дальше? Он девочка говорит, что ей понравилось. Сейчас она нам расскажет Нет, все. Не будем, ты ты не То есть ты хочешь на нем поехать до Ростова? Вот прям не Нормально? Okay. Сзади, если кофр поставить, будет вообще огонь, да? А то, что кофры тебе не мешают. Вообще. Ну все, в принципе, друзья, мы приехали. Вот он, наш логотипчик. Видно вообще, не видно, видно кое-как. Мы открываем ворота и загоняем от этого красавчика. Открываем двери. И вот он, наш сервис. Та-дам! Бардак, бардак. Бардак. Все, завтра будут все наказаты. Наказаты, что это такое? Вот что это? Ну то есть тебе понравилось? Да, очень. очень. Прям очень? очень? Прям голда? Никогда, но очень. Понял. По сравнению с голдой на какое место поставишь? Если голда это первое. Третье. После Зизера. После... Перед Зизером? Да. А Зизере была спинка Здесь, Здесь комфортнее? А, на, то что ты просто прямо сидишь ну, я ж не... Так я же не, не, не сильно дергал Он может, да? Он, блин, мне понравился Я на нем ездила Все, друзья, в принципе, мотоцикл Вот он, мы сейчас его закатим Петрулятор работает вовсю. Давайте заедем, чтобы по красоте. Кстати, для тех, кто интересуется, если вентилятор работает, что надо делать, просто выключаете его, и все, и пускай он крутит дальше. Он быстро прекратится это делать. Вот, а... Ого. А по поводу... По поводу... Того, чтобы он быстрее выключился, конечно, в идеале сделать, чтобы мотор поработал, чтобы у вас циркуляция воды, охлаждение было, прошла по всему двигателю, и после этого выключать, но это в идеале. На колосаках они обычно там маслают, даже когда выключаете ключ, все равно оно маслает. Лучше, в принципе, подождать, пока оно остынет, проциркулирует вся жидкость по всей системе, выключится вентилятор, и можете выключать там мотоцикл. Это, в принципе, все. Канал «Глобус Мото». Это Инна. Меня зовут Патрик. Инна, развернись, пожалуйста. Их, какая четкая же. Регалия, регалии. Все, всем пока.